Вам должны денег, вам не платят, а вы все ждете, вы сильно рискуете. Перестаньте бездействовать. Ожидание может закончиться плохо, должник исчезнет или обанкротится, и вы никогда не получите свои деньги. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и получите бесплатно пошаговый план по возврату долга. Вы также узнаете процент вероятности взыскания задолженности. Для наших клиентов мы взыскали уже более 1 миллиарда тенге. Мы работаем до получения вами полной суммы долга. Оплата только по результату. Никаких предоплат и скрытых платежей. Без посещения вами судов и прочих инстанций. Ведем полный контроль исполнительного производства. Все расходы взыскателя компенсируем за счет должника. MG Partners. Вы занимаетесь бизнесом, а мы – вашими долгами.